Доброго утра, дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и... эфи всем привет! Сегодня мы продолжим играть в строителей, монтажников... Каких? сотников Да, именно так. В игрушке Трики Towers мы сегодня будем вновь строить свои пирамиды и стараться их не свалить. Ну что, готов? Да, поехали. Погнали тогда. Робот не негодует. Семеновшку, <свеч> а, ну да, ладно. Ну. Посмотрим, так, что это полетели. из этого вылетит у нас. Ух, ух, ух. Будет что-то очень веселое. Три жизни, как всегда. А это значит, надо жить. <свеч> как бы мне поставить-то так? Ставь что у меня все. Из... Знаешь, у меня все изначально как-то пошло не так. Не, по-моему, тебе получше пошло, что у меня. у меня вот, видишь. Да, и вот куда мне этот кубик-то ставить? Все печально. Придется вот так прижимать. О, у меня есть связочка, я, пожалуй, ею воспользуюсь. У меня тут усилок. Ну-ка. С... И сили... чё я связал? Я не то связал, что хотел связать. Силим чуть-чуть. Ну так, а если вот эту хрень вот сюда бандурку. Оба! Так. О, неплохо получается. М -м -м, блин. И куда Так, А этот я кубик? так все это сделаем. Нет! Чего ты там? Ну ладно, фиг с ним. Я уже потерял одну жизнь. У тебя что-то все пощернело. Да вот не знаю. Так, ой, у меня зацвело все. У меня что-то все очень плохо. Новогодние... Ладно, попробуем вот Светение. так О, отлично. <свят> Одну жизнюшку, и сразу же я ее потерял, <свят> Просто сразу. Так, <свят> я хочу жизнь. Смотри, как я поставил. Нет! По нет! Ты видел, что произошло сейчас? А-а. <свят> и хорошо. Я слежу, как, как, это... как бы... Как бы мне... Не того. Не этого самого, да? Угу. Потому что тут очень-очень можно... Да что ж такое-то? Нет, все. Поставить <сас> и... Вот очень плохо. Проиграть. <сас> Фи. Слушай, не люблю я это выживание. Хотя, смотри, каждый раз у меня меньше блоков остается, чем у тебя. <сас> Надо подольше жить. Чуть-чуть <сас> подольше. <сас> да. Так, ну что, что у нас следующее это будет? У, у, гонка особая. Капец, сейчас. Будет. Да вообще кошмар. Так, полетели. Вот так. Оставим здесь эту штуку. М -м, кстати, будет рискованно ставить. А теперь вот так. А? Блин, мы стали очень аккуратными. Да, это плохо. Нету экшена. Экшон! Вот тебе экшон. Первый. пошел. Че? Пожалуй, я куда-нибудь туда, чтобы... Я тебя конкретно сейчас поднасрал. А они теперь будут тебе падать. Очень долго. Как очень долго? Не надо мне очень долго. А, Слушай, спасибо, ты мне кубик начал о-йо! Ты видел, просто я сдула нафиг. Опачки Так, отлично. Оба. Вот так. Платформа. 9.3 Нет, она улетела. Ты издеваешься, платформа. Так, отлично. У меня пока все отлично. Над, держи тебе подарочек. Так, о. Хорошо, да? Зашло. И... пи пи Пипи. Я так понял, очень хорошо зашло, да? Да куда ж ты? Ай! Куда ж ты кренишься? <плёх> так, отлично. Я не... Я не... не нет, нет! <плёх> Слушай, как моя башня живет, я По-моему, у меня все заново нач... началось, да, именно. Да. Ага. Новая игра, да? Да. <свот> <свот> <свот> <свот> <свот> так, ну на, держи тебя, для новой игры, для удачной новой игры. Ой, мне еще дают, смотри, всякие штуки. Да. А -а -а. Так. А у меня начинает все падать, причем очень жестко все падать начинает, ветра до хрена так а толку от него ни хрена ветер конечно жесткая хрень да очень той Дай... так ой башни улетели есть все все свободненько не свободная касса отлично Эх. еще поставил так еще ну, ты могу сказать все. молодец а у меня робот все... построил свое здание улетела вниз Надо. Ну, да. Ой, ну слушай, с этим ветром это капец какой-то. Головоломка Ух особая. Ты. Да только этого не хватало. Вот это жесть. Это будет сейчас очень больно, я так понимаю. Я не знаю, мне получится сейчас так поставить. Есть, получилось так поставить. Нифига ты что творишь? Ну, чуть-чуть. Так, мне надо тоже что-то думать. Я на самом деле <кхм> творец. Да, и жнец исчезнули вообще, творец. Вот я сейчас думаю. Не думай ставить. Я могу в принципе ее вот так поставить. Если она не упадет? Нифига себе! Шо это будет эпик мутишь нет обе обе висят висят просто... они причмокивают нет все все я закончил или два или причмокивают посмотрим кто что натворил да интересно Ах, ты победил, все-таки на один блок. Жесть. Как? А вот так вот. У тебя, кстати, блоки поудачнее сели, а я что-то там понастроил всякой фигни. Особое выживание, елки-палки. Да еще и на 66 блоков мы нас Все особое, особое. Да вообще. уж мы с тобой особые. Не буду я так рисковать, как ты там вообще пожалуйста да не рискую, рискую не не рискует не надо рисковать ты чё О, первая волна пошла ёппердый театр спасите у меня еще и второй выпал она улетела но обещала не вернуться у тебя уже там а все все закончилось да один блок остался, а я тебя Он даже накренился чуть-чуть. Это будет жестко, конечно. Что у нас здесь? 66, 66. Ну я ж не думал, что тебя так прям жестко отбегают. Полетели. Так. Ну тут уже спокойненько. Аккуратненько Да, именно так. Вот так. Так. там прям робот. Жиг-жиг-жиг. Именно так. А как иначе-то? Ну, держи. Ааа! А, держи. Да ты посмотри, что у меня-то произошло. И как он стать умудрился ты мне объясни. А у тебя тоже падает, я вижу, да? Мы в норме, да? Как всегда. Нипец! я так слышу я я кручу верчу оно шутается все равно адрес на мою башню ты на мою башню посмотри что как это назвать не дают скриплятор но я не знаю чем скреплять даешь что это такое как это стоит О, Боже. пипец у тебя какой творится есть регулятор Скрепил я что-то им. Оба. Я, я тоже что-то скрепил. Надолго Ой, это и, или нет? Не знаю. Я хотел узнать Так, ухе, <свист> хараны бабай. Ты еще и. Че, она вертится? Как ты так умудрился заморозить еще? Заморозить? Ну, ладно, Зато я был умудрился сбить. Так. Прикинь. А вот тебе удачи. Mm, yeah. а ай пол башни улетает у меня <связывая> традиционально так. нет куда пол башни вернись пол башни как нету дичь то сбить которую ты мне как подарил? Нибудь. да что так <связывая> я не <связывая> могу ее сбить ого ей э -э -э -э, что-то много я сбил да, я вижу, что ты что-то прям перестарался. Да ё. на, держи еще. Так. Я скрипил. И лес густой. Ко мне пришел. Так. Ой, ё-харный бабай! Ты что за Зато творишь? Смотри, у меня осталось стоять одна единственная. Офигеть. Фотковая. Я от нее буду строить все норм. Причем да. она не какая-то, о, хорошая. Да, она каменная. Блин, полетел. А тем временем тебе продолжают сыпаться. ч Так. На еще. Слушай, они а этот рояль в кустах. Ай, ты мне вертушку поставил. Угу. Ну, так Чтобы сказать. все охлаждалось. Пацаны, да стой ты, стой! яй яй яй Все. Стой, стой, стой, нет! Каза! Да какого фига? Да, есть. Это было божественно. Полетело все. как говорится, ладошки вспотели. Так, опережаешь, опережаешь. Именно так. Головоломка нормальная. Ну, хоть нормальная. Ну да. Так, полетели. Мне интересно, оно смогет так? Вот как смогет. А я что-то только с одного боку начал строить. Да ладно, нормально. Че? Интересно, зачем ты так? Тебя тактика? Галактика. Так, не знаю, зачем я так поставил. Походу это мне потом. Вот это я сделал. Ух, как это все накренилось-то, ты посмотри, пипец! Так, так, что мне? Ага, сейчас вот эта гадость прилетит и как мне тебя оставить? А гадость? Ну я уже закончил, да. И как? Ух. мне... ой. И подожди, я попробую. Ах, если он упадет, да, будет печаль. Ну посмотрим. Рисуешь уже? Ух, ё! Ух, он встал-то как! Красиво. Но ну, тут уже все. Ну, Рисковать да. не стоит. Так, ну, по больше. Буква Т. Да, у тебя Смотри, мы на с тобой идем. В итоге решающий. Да, решающий. И это выживание нормальное. Ну, хоть нормальное, это хорошо. 66. Так. М -м, неплохо. Мне дали под ложечку Так, так а мне-то куда эту хрень? Ну, так. Тишина, все аккуратненько все ставят. Кто все? Кто эти аккуратные люди, объяснили смотри что я постоянно ну я пожалуй по-другому сделаю вот так. Я, О, я тебе по зубочке да так. сейчас мы уравновесим это все и все будет у нас зашибись а чё у нас ни у кого ничего не падает а ну, держи. Я тебе тоже помогу побыстрее <свист> построить. Зачем? <свист> ты что? Первый полетел. <свист> <свист> И как тут ставить-то мне сейчас все полетит. Все пипец. Ну ты, блин, Кажется, сделал. Очень сильно тебе помог, да? <свист> все, это пипец. Отлично. Эх... У, робот порвал все-таки осьминожку. Я Но так красиво строил. <laughs> так старался. Но потом пришел я, понимаешь? <laughs> вот. Ну, собственно говоря, если вам понравилась игрушка Треки Тауэр, что не забывайте ставить лайк, Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, оставлять свои комментарии. Нас ну, с вами сегодня был Дел и Эфисер. Всем огромное спасибо за внимание и до новых встреч, ребятки. До новых встреч. Да?